Давайте начнем немножко интриги, немножко страсти, немножко кунемся в прошлое. Ну, кто следит за моей деятельностью, кстати, видео понравится людям, которые следят за моим каналом и играют ли NES2 Mobile, то... Ребята, сразу говорю, кто меня поддерживает, просто там, неважно за что ты меня поддерживаешь, просто лайк лепи, можешь написать там какой-то комментарий и все. Если ты не играешь в NH2 Mobile, ты не видел это видео, которое сверху высвечилось, я думаю, ну не очень будет интересно. Короче, мне сказали, что я трепло, я выдумаю, я вырезаю, я своим противным голосом читаю чужие комментарии и накручу людей друг против друга. Пойдет речь о том, короче, вот если вы смотрели вот то видео, еще раз повторяю, то видео это основа этого видео. Без того видео вы не поймете о чем идет речь. Вот фрагмент видео. А кто ты такой, что завалился в альянс, когда основой непонятно где? Этот человек влез в разговор, когда у меня были там терочки там, с одним человечком, там за спотом, твины, твин слил твина, короче, ну, такое, были проблемы. Этот человек влез в разговор, из-за чего и попал на YouTube. То, что он мне предъявляет, что типа из-за того, что его закинул на YouTube, потому что он влез в разговор. И он написал там такое, типа ты там кто такой, ну типа хотел поглумиться, чтоб мне там ну... Ну, просто человеку приятно, когда оскорбляешь кого-то, и в ответ ты отвечаешь на его агрессию, и он там ловит какие-то эндорфины какие-то, прилив мозгу идет какая-то там, ну... Я не уверен, что этот человек... Я не говорю, что этот человек вот именно больной, о котором я сейчас говорю, просто есть такие люди, которым нравится, когда они кому-то что-то пишут, потом на их агрессию отвечают, это может какая-то травма детства, но ну, я не знаю, я не психолог, я обычный затрот, который играет в ММО игры. Итак, к чему я веду? Что я сейчас нахожусь в клане варвары и видно этот человек которым у меня произошел вот этот конфликт вот недавно, вот пару часов назад, как бы перепалка в чате. На voice он не захотел выходить пообщаться, прям, ну, чтобы как, ну, узнать, потому что вы понимаете, что в чате можно писать, что хочешь, и оно звучит двухсмысленно. В конце видео будет сама переписка, я сделал, короче, я просто поставил переписку, как она идет, вот сверху вниз, как идет, и сделал по 2 секундочки, и чтобы вам было удобно читать, вот вы просто прочитаете и Напишите в комментариях, кто не прав. Может быть я накручу, может быть я не прав. Просто получается так, что и... Я на людей наговариваю, я, у меня нет фактов, ну а вот эти скрины, которые я предоставлю в конце видео, это не факты, это я просто взял диалог и э, сложил его просто воедино, как он шел, как мы общались. Там еще люди, конечно, писали, я их вырезал, потому что они не имеют отношения к этому разговору. А так как человек говорит, что я наговариваю, просто мне хочется узнать чужое мнение об этом. Вы там что-то прочитаете и поймете, что я в чем-то неправ. Может быть. Может, вы мне расскажете, укажете, но ну, мне очень интересно. То, что я вижу со своей стороны, что этот человек пытается меня вывести. А он мне пишет противоположное: ты, короче, себя наговариваешь, ты псих, ты ничего не понимаешь. Ты, короче, сам виноват. Итак, давайте я сейчас расскажу, в чем ситуация произошла. Получается, дискорд, вот я нахожусь в клане варвары, и это клановый дискорд, кто-то пригласил это. Этого человека или он был в этом дискорде у него какие-то друзья из клана в котором я нахожусь я не отрицаю этого ну пускай дружат ну люди вольны выбирать себе друзей ну люди вольны в своих желаниях как бы с кем дружить и с кем ходить и никто не должен этого запрещать и вот и получается, там за клан демонов заговорили, и персонаж Донер есть у нас на сервере, Дагер, который бегает без ограничений. Он просто может поставить чара где-то в лесу зеркал, очутиться в равнинах славы, и там где-то, ну короче, вот такой Дагер без ограничений. И там человек скинул скрин, типа говорит... У меня дагер стоит на голове, там тролливали. Я пишу: да, да, тоже видел, тоже не раз ко мне прибегал. Такой бегающий дагер. Он то тебе прибежит, то бежит, тебя. Ну такое. Кто играет ли Lineage 2 Mobile, тот меня, я думаю, поймет. Так вот, я там написал, вы сами прочитаете, что типа, да, был замечен такой дагер. И вот этот человек, который говорит, что я коверкаю слова, мне там пишет следующее. Ну, вы тоже прочитаете. Как бы и расскажете. Вот с чего начинается диалог просто. Вот с чего начинается диалог. И я прав или нет. Вот, пожалуйста, вот скрины, прочитайте и напишите свое мнение. Всем спасибо. Я специально рекламу убрал, чтобы вам ничего не мешало понять суть диалога и то, что я не вру, как бы. Ну, может быть, я накручу. Давайте, напишите в комментариях ваше мнение. Мне очень интересно и ваша точка зрения, ваша мысль. Очень не важна.